Что такое кармическая цепочка, напоминаю вам, двоечники? Это когда события становятся настолько значимы в сознании, что сознание не может воспринимать никакой другой опыт, кроме этого. Вот у него есть только такая форма получения результата. Значит, если учиться, например, то, то только вот через Процесс. Если процесс обучения, то только строго конкретный, это записано в опыте, в визуальном теле. Любое событие, оно присутствует. Любое событие, которое мы пережили или в котором были так или иначе какими-то участниками, пусть даже виртуальными, оно никуда из каузального тела не уходит. Просто одни события являются более значимыми, другие события являются менее значимыми. Более значимые события, они как на спирали судьбы, как выпуклости такие, они плотные, как плотные норы, не сбить с места. А все остальные события энергетически перед ними проигрывают. И вот когда таких плотных событий набирается как минимум три, они становятся кармической программой, судьбоносной, которая в судьбе говорит только так и не никак иначе. Понятно, что эти три ситуации связывают тебя непременно с каким-то эгрегором, который всячески эту теорию поддерживает, только так и никак иначе. Возникает будхиальная конструкция, что хорошо бы получать знания только таким образом. Потому что если ты будешь получать другим образом знания, то это, скорее всего, будет не знание, а так. Вот так. Поэтому совершенно нормально будхиал будет цепляться за те Убеждения и конструкции в каузальном теле, которые уже есть, и изменить эту будхиальную конструкцию о том, что знания приобретаются например, различными путями, будет довольно сложно при наличии вот этих вот поддерживающих структур. Понятно объясняю? Значит, нам надо взять по техникам чистки кармических цепочек, по чистке каузального тела, взять эти три структуры, разобрать сделать их равнозначными любому другому опыту, и сознание как будто прозреет. Это по всякому можно. Можно так, можно всяко. Когда сознание желает себе сформировать какое-то событие, оно, как правило, за неимением не пишем на простой, выбираем вот эти вот три самые значимые события. Быстренько пролонгировали их будущее, как заявку на успех, все, поехали в в кармическую предопределенность. Если все события однозначно в скажем так, в нулевом состоянии, равны друг другу, ничего не мешает вытащить из памяти те, которые надо, сделать их ключевыми, то есть напитать их энергетически, информационно, минутчик-пять над ними подумать, да, сформировать из них кармическую цепочку новую, запустить ее в будущее, пролонгировать события, все это безобразие, разобрать, все, события тебе готово, Каузальное твое тело не пострадало, вот так работает здоровое каузальное тело, оно само себе формирует под задачу, когда что надо. Но если есть вот эти вот плотности в каузальном теле, оно как ни круте, оно ничего не сможет сделать, оно в них упрется внимание и скажет, ну вот он опыт, ну что, куда дальше-то ходить? Ну куда ходить-то в гору с горы, в гору с горы, вот она эта гора, сейчас мы ее возьмем, да, перенесем в будущее, и будет нам еще счастье такого же приблизительного плана, что и раньше. Поэтому в каузальном теле должно быть свободно. Если вы наткнулись сейчас в каузале на то, что опыт есть, сформирован лично вами и достаточно ограниченный, значит, это задача того, чтобы вы это каузальное предпочтение разобрали. Если бы эти каузальные предпочтения были бы эффективными, вы бы цели давно достигли.